После гониоскопии нужно провести тонографию. Она позволяет понять, как именно и в каком объеме внутриглазная жидкость перемещается внутри глаза. Сейчас мы с вами проведем процедуру тонографии, то есть посмотрим, как вырабатывается жидкость внутри глаза и как она оттекает из него. В глаз закапывается анестезия и ставится расширитель, чтобы пациент не моргал. Взгляд фокусируется на синем шарике, расположенном выше. А на роговицу устанавливается груз, который делает измерения и передает показания на прибор. Процедура будет длиться 4 минуты. Такая длительность исследования необходима. Только за это время можно получить точные данные о гидродинамике внутри глаза. Кроме всего прочего, именно это исследование показывает истинное внутриглазное давление, так как информация о состоянии глаза собирается не за несколько секунд, как при тонометрии, а за несколько минут. Этой пациентке повезло, проблем с внутриглазным давлением на данный момент у нее нет. В диагностике глаукомы одним из важнейших исследований является периметрия. Она позволяет выявить провалы в зрении. Прямо перед вами внутри вы увидите огонёчек, вам надо будет на него смотреть. По периметру будут появляться вспышки огонька света. Если вы их замечаете, вы нажимаете вот сюда, на эту кнопочку. Если огоньков вы не видите, на кнопочку мы не нажимаем. Смотрим прямо. Исследование началось. Иногда человек не понимает сам, что не видит каких-то фрагментов. Так как поле зрения снижается постепенно и в зрительном процессе участвуют оба глаза, мозг аккуратно компенсирует провалы в одном глазу за счет другого. И часто ощущение тумана или ограниченности картинки появляется только в тот момент, когда погибло 30-40% зрительного нерва. А благодаря периметру врач получает полную информацию о слепых зонах. Подождите. все исследование закончено, можете по итогам исследования формируется реальная картина того, что видит пациент. В норме картинка выглядит так. Она белая, за исключением серой зоны в области слепого пятна. Оно есть у всех людей. Но чем больше фрагментов выпадает из поля зрения, тем чернее становится картинка на периметре. В ситуации с глаукомой это показатель того, насколько поражен зрительный нерв. Кстати, проверить, все ли в порядке с периферическим зрением вы можете сами по старинке. Правда, для этого вам нужен второй человек. Сядьте напротив друг друга, один должен закрыть левый глаз, другой правый, после чего проверяющий вытягивает руку и начинает уводить ее в сторону. Если нарушений нет, то рука исчезнет из поля зрения одновременно но только при условии, что у проверяющего точно нет проблем с периферическим обзором. Жаль, наличие или отсутствие глаукомы таким образом не проверить. Зато точно ответить на вопрос, есть ли у вас глаукома, может ОКТ – оптическая когерентная томография. Именно она позволяет оценить, насколько поражен сам зрительный нерв. Откройте, пожалуйста, пошире глазки, моркнули и не моргаем. Смотрим на мигающий огонечек. ОКТ позволяет обнаружить даже самые незначительные поражения зрительного нерва. А значит, глаукому можно диагностировать на самых ранних этапах заболевания. Мы сделали с вами обследование, можно забрать подбородочку. Давайте посмотрим, что у нас с вами получилось. По результатам ОКТ видно, что есть поражение зрительного нерва. Поэтому это типичная глаукома, к сожалению. Имейте в виду, обязательно нужно проходить полный офтальмологический осмотр. Глаукома – коварная болезнь.